Всем привет! Продолжаю штурмовать продукцию от компании Xiaomi. В этом видео простая, но в то же время полезная, удобная вещь, а именно блендер о кукер. Что в нем особенного, как работает, сейчас все узнаем. Скидка, ссылка и цена есть в описании. Поехали! Блендер выпускается на краундфайдинговой платформе, вылетает из-под крыла Xiaomi, коробка, соответствующая практически всей бытовой технике, которую выпускает на рынок компания, добралась из Китая целая. за это можно не переживать. Да и внутри еще каждый элемент в отдельной упаковке и в толстом слое пенопласта. В комплект входит сам блендер, два стакана, емкость 300 мл и 600 мл, две герметические крышки, шнур питания длиной 1,8 метра. Блендер оснастили удобной ручкой, чтобы можно было и удерживать, и переносить в удобное место. На моделях других производителей редко встречаются подобные решения. С нижней части трехкольцевые ножки, присоски для устойчивости, вентиляционная решетка для отвода тепла при работе мотора и параметры. Вес блендера 1 кг, высота 190 мм. Установлен мотор мощный, 250 ватт, а скорость вращения достигает 24 тысячи оборотов в минуту. На корпусе есть всего одна подпружиненная кнопка большого размера. Постоянного включения нет, достаточно всего несколько раз нажать и отпустить, чтобы приготовить сок. Вторая особенность, это две чаши, идущие в комплекты с блендером, изготовленные из материала нового поколения Тритана. Что, друзья, от себя хочу сказать, были у меня блендеры на обзоре из обычного пластика и стекла. Пластик плохо моется и впитывает запахи, если сразу не очень хорошо отмыть. Да и мыть его не очень хорошо. Стекло отличный материал, моется лучше, запахи не впитывает, но бьется. Сяомишцы решили использовать Тритан, это ударопрочный, экологичный материал, который пришел на смену традиционному стеклу. Посуда сделана из тритана прозрачная как видите почти как стекло она безвредная для здоровья прочная и не впитывает запахи и не влияет на вкус содержимого в ней напитка ее очень сложно разбить за две недели использования тестирования подтверждаю материал вообще без запаха отлично моется и реально крепкий плюс ко всему этому и общему дизайну производителей добавили крышки с ручками и клапаном такие же как и на самом блендере они полностью герметичные и закрываются плотно Третья особенность – лезвие и корпус блендера. Выполнены они с высококачественной стали нержавеющей марки 304. Она устойчива к механическим повреждениям, коррозии, придает изделию благородный вид. Отпечатки пальцев и загрязнения на поверхности практически незаметны, да и убираются они легко и просто. Ножи накручиваются на бутылку, а не на блендер. Это отличное решение, так как мыть кроме бутылки и ножа больше ничего не нужно. Как все работает на практике? Давайте разбираться. Производитель здесь позаботился не только о том, чтобы вы не тратили уйму времени на приготовление напитков, но и о возможности взять свежевыжатые витамины с собой в спортзал на работу, школу или пикник. Я приготовлю смузи из апельсина и банана. Наливаем 100 мл обычной воды в чашу, далее несколько долек апельсина, можно даже с косточками, они измельчаются хорошо, но по возможности лучше избавиться, горьковато все же будет. Далее сверху банан и накручиваем лезвием. Я надеюсь понимаете, что четвертая особенность это безопасность, так как у у вас нет прямого контакта с лезвиями. Далее переворачиваем чашку, пометки выставляем в паз и проворачиваем. И только теперь блендер даст возможность запустить мотор. Плюс еще есть защита от неправильной работы. То есть если что-то пойдет не так, или вы туда по ошибке вместо апельсина добавите кирпичей, то мотор попросту не запустится производитель говорит что сок готовится от 8 секунд тут уже как вы хотите получить какую консистенцию на выходе но реально после трех нажатий уже все очень и очень похоже на правду моментально измельчает я подержал конечно дольше секунды 20 далее снимаем чашу откручиваем лезвие по необходимости можно накрутить крышку с клапаном и взять уже с собой или отдать ребенку в школу измельчила все отлично воды нужно конечно немножко больше добавлять и меньше времени измельчать так как у меня получилась фруктовая пюре Пробовал я и яблоки, и бананы, и морковь с водой, и орехи с йогуртом, киви с ананасом и другие эксперименты. Если погуглить, можно найти много рецептов, но сам факт в том, что это вкусно, сытно, полезно. А главная для меня особенность – это очень быстро, минимум времени на мытье, компактные размеры и удобства. Цена, конечно, не такая интересная, как хотелось, и есть аналоги, но у каждого свои плюсы, у каждого свои минусы. Решать только вам, что покупать, где и как. Я дал свою оценку, высказал свое мнение касательно именно этого блендера и почему я выбрал его, а не сотни других. Ваше мнение, конечно, жду в комментариях, по-прежнему я их читаю все. Дешевле можно покупать любой товар, если не полениться и установить расширение от Letyshops. Экономьте на каждой покупке, не оставляйте деньги китайцам, у них и так их много. Рекомендую подключиться, кто этого еще не сделал. Ссылка находится в описании и в первом закрепленном комментарии. Спасибо за просмотр, с вами канал Просто Посылка из Китая, я Игорь, увидимся скоро.